Всем привет! Продолжим играть в Remember Me. Я уже забыл, что там нам дальше треба делать. Я давно уже не играл. Забыл якт. Давно не играл, забыл як? Стоп! Стоп! Може цим спамерком? І що, чого він не... Ага, тут ще є клієнти. Щось їх мало дуже цих клієнтів. А ну, если я бьну оцей фуд, чи я смогу его бить? Да. Супер, если он как... Супер просто. Что, он уже позбавився своих супер-можливостей? Кай, не успел. А тут же и нема что думать. Раз, два, и все готово. Як у тій рекламі. Один, два, три, і все готово. Хто пам'ятає ту рекламу? Один, два, три, і все готово. Я вмираю дотепер. Так, я тут швидко пройдусь, подивлюсь, чи немає нічого. Немає нічого. Униз? Да, само все робить за мене. Дмитриється зімаєм нашої генерії. Мног... Многие семьи... Короче, всіх их выгнали, построили какую-то платину, потом изолировали таким образом бастилью, тюрягу, типа, когда по кругу была вода, и не можно было никуда втекти. О! Мнемофон, если я правильно помню. Что да. тут дальше? Тут что? Ага. Ничего, я ничего не понял. И что, это просто типа спогади, но это ничего нам не... Походу ничего воно нам не подсказало, не помогло. Мы просто продивились такой голографический видеоблог спогады из прошлого. До речи, я думаю, что будущие видеоблоги и какие-то там передачки будут у вигляді голограма, так как тут цей мимофон. Okay, а, тут миновано все, я понял. А что с ним есть, что он такой кривый? Аааа, это мы уже дивимся память того лепра, супер крутого. Той, что перетворився тогда в этого чувака. Смотрите Смотрителя тюрьмы. Так, что мы шукаем? Якийсь прохит, двери и какая-то мотузка, якась виси, шнурок или что-то. Короче, то одно и то самое. А вот и есть этот Стоп. Значит, это с того боку или чи что? Сейчас я нахуй на бомбе. То, наверное, нужно обійти по кругу. И там тогда можно будет добраться до той подсказки. Ну так, что ты мне не скачешь? Що? Что-то так долго оно думает. Люди Люди живут. Изгой и неудачники, такие как я. <смех> <смех> Ой, блядь. Что там еще наверх? Куда уже еще наверх? А, вот теперь вниз. Ну, ну, это же стандартно, ну, это без этого не бывает, это уже пару раз за игру, одно и то же самое делать, уже трохи подхарює. Походу, я згадав, тут будет цей величезный такой робот. Тут зараз мінив, я подержусь нахуй, и все спочатку, Але я маю проверить, где вот эта штука, которая під... твою мать, сука! Я уже типа специально дойшов, чтобы воно мне началось с Може Может сейчас налезут какие і леприи и можно будет с ними тут гасати, и они сами будут на этом подриваться. Гринтис? Где той Гринтис? Куда он только? Аллоу? Ага. Та сука та ж... А блядь, что а за приколы? А, требую... Не прошел всех синхронизаций. Давай. А, я не ту кнопку нажимаю. И что я могу что то подрывать? И все, и теперь, я, может, где хочу ходить? Добре, что у меня теперь нема половины жизни. Ну, похер, мне нужно найти ту подсказку. А, где она? Что-то подблизкое, где не де но то ничего не ясно. Ну, это что-то явно не то. Прохід есть, но как-то не так висит. Короче, я так по кругу прохожусь, чтобы никому не парить мозги. Это все можно набагато скорше проходити, проходить, але... но я себе придумал все вишукувать. Ну вот, зараз будет тот робот. ...якого треба будет валять из спамера. Да. Против роботов действует только спамер. Только. Я понял. Кай. Okay. А это он так меня шукає. Так, це треба уже сдыхать. Давай. Передай. Начинать заново, потому что с такой количествой жизни я ничего тут не пройду. Вот, это уже второй дело. Конечно, то влияет на статистику, але я на статистику не играю. А, то не обовязково заду нього ставати. Потому что обовязково заду нього будет. А я ж могу сильными ударами бегать. Є. Yeah. Дивись, как раз кричал. Походу, вот руки одной немало. И он с каждым разом будет становиться сильнейший. Это же элементарно. Добре, а нашу мне тогда... Ну я попробую. Может я действительно заторму на какой-то час, да? А я смогу это... Це... Нет, против робота только спамер действует. Еще не откачался. А что зеленее рука? Он что, ее На. Не хочу накаркать, но мне кажется, что этот раз мне как-то немного тяже это играется. Того разу я это по 200 раз переигрывал. Надеюсь, что этот раз тоже все будет на одном дыхании. Так, вроде бы рука мала зникнути, це это что -то не то. Чи он зараз почне валить мне какими гранатами? Так, так, так, скорше бежи. Я понял, я понял, там требовало прыгать. Ага, все понятно, но я херце пройду. Ага, требую его перезагрузить. Ноги, ноги, ноги, где ноги? Сука, я застыкал, где ноги, блядь. Хуйня тупая. Давай. А это мини жопа, сейчас тут будет полная жопа. Ноги Руки Ноги Я надеюсь, это конец. Да, это конец. А я не могу понять, а что я тоди тут играю по 200 раз? Я понимаю, что и. Цей раз в принципе нелегко, легко, але тут ничего нема сложного. Что я так играл, так крышка люка. Как угу. все замаскировано. А -а -а. Думаю, что под колір травы. А то походу и было под колір травы, не знаю. Что я тут дивлюсь. Что гамном виняє. Ничего. Потерпить.